Друзья, всем привет. Спасибо, что нашли время заглянуть на наш канал. Перед началом просмотра этого видео не забудь подписаться и нажать на колокольчик. Вам не сложно, а нам будет очень приятно. Всем приятного просмотра. Белоруссия справилась с эпидемией covid 19 заявил президент Александр Лукашенко во вторник в послании народу и парламенту. Она серьезно проверила на прочности наше общество. Основной вывод, мы выдержали этот экзамен и справились с этой бедой кто не слеп, это видит, — сказал Лукашенко. По его мнению, Беларусь вошла в пандемию более-менее подготовленной, насколько это было возможно. Не последнюю роль сыграли вдумчивый подход к развитию здравоохранения и реализация ряда крупных программ модернизации, полагает Лукашенко. Плюсом также стали сохраненные инфекционные больницы, санитарные службы, достаточный коечный фонд, обеспеченность диагностическим и лечебным оборудованием. В то же время, Главными минусами и опасностью были неизвестность нового вируса, массовый характер его распространения и отсутствие единых опробированных методик лечения, констатировал президент. При этом Лукашенко напомнил, что в начале на власти Беларуси оказывалось сильное давление. Шаблонные для всех стран рекомендации Всемирной организации здравоохранения, немедленный карантин, комендантский час, закрытие границ, остановка предприятий. Как вы понимаете, уже сегодня меня. На это я пойти не мог, сказал президент. Он полагает, что на каждом этапе борьбы во время пандемии Беларуси принимала адекватные меры. Это то, что сейчас называют особым путем Беларуси. И сегодня все страны признают, что мы поступили правильно, заявил глава государства. Лукашенко отметил, что во время эпидемии в стране не сортировали больных, как на фронте, помоложе покрепче будет жить, будем лечить, спасаем, а старик и так отойдет. Он также обратил внимание на то, что Белоруссии не пришлось приспосабливать спортивные сооружения и торговые центры для